Коучинг это тогда, когда мы действительно имеем в виду, что внутри человека есть все ответы, которые нужны. А наша задача – побудить человека эти ответы разыскать. И, возможно, выяснить, что он ответ – да, ну, мне в бане, нафиг вообще-то, на самом деле, это цель мне нужна, с которой я пришел. По статистике, ну, плюс-минус от коуча зависит. Коучи есть разные, потому что, как у коуча, такие клиенты к нему ну, с соответствующим запросом приходят. Но все коучи, с которыми я общаюсь, говорят о том, что очень часто бывает человек приходит с одним запросом, Проходит одна кочность, а вторая, и на третью он говорит, слушай, а теперь серьезно. Это, конечно, очень здорово, это прикольная штука, но это, ну как, вот, социально ожидаемые вещи, которые я вроде как от себя жду. Но ну, это близко отчасти тому, что ты сегодня сказала, когда сказала, что все здорово, моя задача сейчас с собой заняться, вот в себе проделать большую работу и так далее. Вот это очень близко. Приходит предприниматель, и говорит, моя задача будет сидеть на работе, там, разобраться, чтобы все заработало, чтобы мы там вышли на какие-то результаты. Он проходит какое-то время, и он говорит, слушай, вот для того вот это очень мне важно, правда? Но для того, чтобы это было, моя задача в каких-то совершенно других областях жизни навести порядок, чтобы я там был счастливый, самодостаточный, результативный, ну как-то вот, ну вот как-то так. Рад, тому, что мы хорошо много поработали, спасибо вам большое. Вы... Ты хочешь поехать?